Всем добрый день! Мы продолжаем изучать климат, находить такие вот статьи нереально тяжело с правильными заголовками и текстом, написанные не таким кривым языком, что ой, ой, ой, ой. Тут я вот некоторые предложения так прочитывала и сидела так по пальцами у виска и думала, думала. Но мне кажется, отслеживать надо. Это может иметь и практическую пользу, что происходит. Если кто-то хочет безопасно отдыхать, он вы, выберет где-то, а где-то не выберет. То же самое недвижимость. Вот люди не отслеживают, если кто-то покупает, продает. А тут такие тенденции. В общем, что происходит? Оказывается, вот я понаходила несколько книг такого плана. Здесь такая статья. Мы вот не знаем, мы просто спим, ученые пристально изучают водоемы. Мировой океан растет на 3 мм в год, глобальное потепление. Но это еще не все интересности. Именно что происходит с Азовским и Черным морем. С 2020 года по, по 2012, какая дата, уровень вырос. Считается на 11 сантиметров, но я потом оговорюсь. Вот чисто визуально мы еще сравним. Конечно, есть сезонные колебания все-таки. При этом средняя скорость подъема уровня Черного Азовского морей вот в эти даты втрое вдвое превысила таковую в предшествующий период, начиная с 2020 года. То есть... Скорость повышения уровня воды вот в конкретных этих водоемах она выросла. Я хочу напомнить по землетрясениям тоже находила лишь пару статей и тоже эти вещи находить сложно, что сейсмическая активность растет на Земле потихонечку с 50-х. И я была я была вот в... Вот, да, да, я в этом году и была на Азове. И там я вам скажу, это не 11 сантиметров. Берег, который я помнила много раз, огромный такой песчаный берег, его просто съела. И было такое странное, жуткое чувство. Мне там объяснили, что там что-то размыла вода, что-то построили, течение изменилось. Но мне от этого спокойнее не стало. Я люблю бывать на берегах, и потому, если речка падает или море где-то вытекает, я отношусь к этому болезненно. Как и все люди, которые любят пляж. 11 сантиметров. Вот я смотрю вот так, повысилась. Там сильно повысилась. Сейчас уже вода вышла на улицу деревни. Если что-то правильно поняла, что-нибудь, я думаю, такую вещь, что вот этот пролив, который строят в Турции, он может снизить уровень моря, может, ну не быстро, за год. И вот к тому времени вот эти все кошмары, может быть, и закончатся, которые мы иногда наблюдаем. Может быть, даже будут делать еще какие-нибудь каналы отвода воды. Сейчас будет шифры. Вот, вот это пришлось переводить. Разум, разность а ум Черного Азовского морей вблизи Керченского пролива для большей части периода 93-12 оказалась положительной, что вызывает предположение об уменьшении стока Азовской воды в Черное море в данный период. Вот этот дикий шифр означает, что он может означать. Из-за зовов в черное море по каким-то причинам иногда вытекает меньше воды. Уровень моря в принципе колеблется, но меньше воды. Может быть, кора гуляет и понижается, потому что горы тоже то вырастают на метр, то теряют в росте. Конечно, продолжает вызывать вопросы, откуда на Земле столько воды. Соседние Венера и Марс у них столько нету. Откуда столько воды? Если ученые не научатся ее выводить куда-то вообще высоко, далеко, то нас ожидает драка за сушу буквально. Драка за сушу не только, и будет драка за воду, за пресную воду, потому что для нас пригодны для полива, для питья только полпроцента всей воды на планете. Я о воде говорила и раньше, и, и может быть мы это как раз и видим. И все вот эти события, они как раз ютятся вокруг этой воды, вокруг пресной воды, вокруг вот этих побережьев, выходящих из берегов. Мы наблюдаем очень дорогостоящие стройки это и мост это и пролив срочные стройки причем именно все вот в этой зоне да я когда-то говорила про войну за пресную воду ее и предсказывали об этом дав давно говорят что здесь могут быть инциденты это еще не весь апокалипсис из-за стоков в Азовское море. Там растет соленость, там уже соленость 15 грамм на литр. Это уже привело к снижению биологической жизни. И добывали там по 40 миллионов продуктов всякого сухого вещества, свыше 40 миллионов. Сегодня уже на 10% снижена эта добыча. Хотя абсурд, казалось бы, вода растет, а рыбы меньше. Кроме того, вот эти изменения климата, включая те, что на планете, они приведут к повышению ураганов, к повышению ураганов, к затруднению судоходства и, как следствие, к удорожанию всего, что с этим связано. Кошмар, да и только. При этом мы сами прямоходящие, сухопутные и, э, и пресноводные, и абсолютно вся жизнь на поверхности, она пресноводная. Мы вряд ли сформировались вот в таком океане, откуда взялась вода в таком количестве и продолжает пребывать. Вот есть живут эти карты старые, где берега Антарктиды, и, очевидно, меньше воды. При этом вот есть клип. Я не знаю, если мне что-то показалось. Вот, кому интересно смотреть этот клип. Может здесь просто творчество и... И ничего кроме. Я же чуть-чуть уже зациклилась на теме климата. И мне даже в этом клипе виден климат. Засуха, засуха. Сцены, которые они делают там ногами, они показывают Солнце. Повышение солнечной радиации метеориты. Вот. Они показывают жесты, танцоры показывают жесты, как они просят у неба воды, воды нет, тут прямо сухо-сухо. Где это предсказывают, не знаю, это вот они просят о воде. Это что может означать, пишите, падающие звезды, а скажи чего-нибудь оптимистичного. Ну, мне кажется, я не верю, что это нерешаемые вещи. И за нашей спиной их уже решают, уже этот канал строят. Их уже, как могут, решают. Климат менялся всегда. Если мы оглянемся на историю планеты, представьте людям вдруг замерзнуть, или, или то, что сейчас обнаружить наводнение. Я бы не хотела жить в ледниковый период. Проблема не решается, если ее не назвать. А мы наблюдатели простые. Мы можем хотя бы наблюдать, отслеживать. И выбирать, где жить безопасно. Пишите комментарии, ставьте лайк. И до новых встреч!